А что это хозяйство производит? Чем оно занимается? Хозяйство занимается производством продукции животноводства, растеневодством. Конкретно молоко, производство молока, выращиванием КРС, это быки на откорме. Это производство сегодня зерновой группы, картофеля. Значит, рапс. только молочное направление, молочное направление откорм говядина? Да. Сколько сельхозу годит? 10 тысяч. Пашни? 8 тысяч 30. Две тысячи не распахано или что у вас там? 70% распахность. На этих землях растут многолетние травы, заготавливается кормовая группа. Десять тысяч – это очень приличное хозяйство, это люди. Сколько у тебя деревень? 14. 2400 живет на территории. В каждую деревню надо хоть раз в месяц заехать, с людьми поговорить, посмотреть, чем они живут. Потому что кроме его, кто ему поможет? Ты не дойдешь до каждой деревни в районе, а он так и не знает, какие у него тут деревни. Конкретно в районе. Все на него. Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия, кооперативы. Не делю на части. Сегодня есть фермеры, которые хотят, дайте мне землю. Хорошо, мы не против. А деревни? Деревня не надо. А кто? кто будет смотреть за деревней? Поэтому мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями. А социальная сфера и деревня, люди пенсионеры в основном. Это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них переложили, значит, мы их должны поддержать. Вот в чем суть основная э, поддержки сельского хозяйства, так как я это представляю. Ну, иначе и быть не может. Если только мы деревне сейчас отдадим некоему сельскому совету, а что у того у сельского совета? Стол, кабинет и ручка. И он ничего не сделает. А сколько у вас Молочно-товарных комплексов 5 я... молочно-товарных молочно комплексов 4150 головодойного стада Всего крупнорогатого скота Имеем 13153 головы Собирать что-то строить дополнительно? Собираемся на той площадке построить дополнительно Еще один молочно-товарный комплекс И увеличить производство молока Так ты сам хочешь присоединить это хозяйство? Или тебя заставляют? Ну, не заставляют никто, сами присоединим Увеличим поголовье дойного стада, планируем порядком на тысячу голов, произведем там реконструкцию двух помещений, построим новый молочно-товарный комплекс на тысячу голов. Тем самым увеличим выручку по хозяйству, чтобы люди более зарабатывали достойную заработную плату. Численность останется практически та же, такой увеличится на 20 человек. Ну а вы смотрите, чтобы не получилось, что вы Гиру ему сейчас на ногу на одну повесите, он может выйти, а может и нет. Александр Рович, он сам пришел, руководитель попросил землю, Землю дайте мне для того, чтобы увеличить объем производства выпускаемой продукции. Ну, мы предложили ему вот такой вот вариант. В принципе, руководитель согласился. Ну, если сам, то ради да, Бога. сам, сам. Ему виднее. Если он вытащит его, еще два возьмет и потянет, ну, так это радоваться только надо. Но чтобы мы особо на горло не наступали. Ну покажи свой пункт технического обслуживания. Пойдем ну это ты поставил, чтобы мне показать Нет, это все? Что-то она нас... тебе должна работать. Сегодня вся техника работает на полях. Это ведется спашка, это ведется в весенней органики. Спашка подготовлена под РАПС. 20 числа приступаем к посеву РАПСа. Просто технику показали, линейку готовности. Это, Это твоя лично. вот мастерская, да. типовая, да. тебе ее хватает. Да. На сегодняшний день, товарищ президент, мы уже готовимся к уборочной кукурузы. убирать. Планируем нас 3,5 тысячи, тысячи гектаров сделаем кукурузы. Имеем 5, 5 кормоуборочных комбайнов. Сегодня готовим техническое обслуживание. Это ставим ножи на проводим ТО-3. Специалисты обслуживают Гомеля благосервиса. Вот это данная машина уже работает на пятый сезон. У тебя претензий к ней нет? Каких? Может быть, уже мы абсолютно мы никаких. Мы расходники меняем каждый сезон. А что имеется в виду расходники? Вот ножи, ножи барабана, ножи... Ну барабан, Но вообще эти ножи, они на сезон хватают? Да, каждый сезон. Дом здесь, да, здесь. семья, да. дети, жена здесь работает. Да. Да. Это чей станет? Гомель? Хороший станет, да? А что в основном приходится делать? Ну, да. всякое. Болты, втулки. Все, что сломается, было ну, как бы реставрировано даже. Там где-то да. что-то наварим, проточим. Это так. Тоже живешь в хозяйстве, да? да? Один? Жена. Семья своя или с родителем? Жену, Жена, женой, да? Ну, почти с женой. Спасибо. Почти с Имеется это свой участок, кататься. где мы можем ремонтировать сами двигателя. Имеется свой специалист, который 80 это уже космос. Готовится, может ремонтировать топливные насосы, все внутри себя. То есть вычистит, отрегулирует и отдаст. Есть станок, все есть. И на выходе мы имеем пункт технического обслуживания, где вся техника согласно графика проходит СТО. За этим мы четко следим. Техника стоит дорого. Техобслуживание сами ребята проезжают, механизаторы делают с места, которые на гарантии. Обл. Добрый, день, Добрый день, проводит Проводит гарантийное обслуживание с моим механизатором, с участием, о которой заканчивается гарантия, все производим сами. Под контролем главных специалистов. И сколько вы будете стоять на техобслуживании? День, два, сколько? Нет, если быстро это вот, то нет. Масло поменять, два топлива да. и поехали, да, да? и да. масленки промазать. Ну, вообще, эти надежные, да. крепкие трактора, да. крепкие, да. А если будешь обслуживать и механизатор толковый, так он будет крепкий. Спасибо, ребята. Мастерских у нас хватает советских времен, их надо вот так порядок привести и иметь, вот, разумно у него сбоку сделан въезд, пункт ну, технического обслуживания.